Привет! С вами Елена Романова и сегодня мы научимся делать логотип из фотографии в программе Photoshop. Конечно, это не настоящий логотип, потому что они не делаются в Photoshop, но для аватара или на канале YouTube вы всегда сможете его разместить. Итак, поехали! Файл, создать, новый файл, ставим размеры 800 на 450 72 пикселя. Нажимаем ОК. Выбираем инструмент прямоугольник. Растягиваем его по размеру холста. Выберем заливку. Выбираем градиент. Здесь линейный поменяем на радиальный. Теперь Нажмем на миниатюре градиента на панели со слоями. И здесь нажмем инверсия. И масштаб примерно 350%. Теперь давайте перетащим сюда наше фото. Берем перо. И начинаем выделять то, что нам нужно. Делаем только голову и волосы. Дойдем до подбородка и здесь выделим более точно по контуру лица, а дальше можно как попало. Правая кнопка мыши, образовать выделенную область, радиус ставим 0, ОК. Теперь нажимаем Ctrl G и видим, что в слоях скопировалась выделенная область, слой, который ниже, нам уже не нужен. Вы можете его удалить или отключить. Теперь переходим на слой с фото. Выбираем изображение, коррекция, порог. На этой панельке, если мы переместим край влево, то все станет белым, право черным. Нам надо что-то между, чтобы и детали лица были сохранены, и чтобы качество картинки было приемлемым. Вот здесь, если бы мы не аккуратно вырезали подбородок, то была бы как бы борода, а нам это не нужно. Теперь давайте перейдем в меню выделения, цветовой диапазон и тыкнем пипеткой по черной области. Нажимаем ОК. Нужная область выделяется и теперь нажимаем маску. С лицом мы закончили. Теперь давайте перетащим текстуру. Текстуру потом передвинем, как нам нужно. Сначала нужно между слоем спота и текстурой поставить мышку и нажать клавишу Alt. Должна появиться такая стрелочка, показывающая вниз. Нажимаем на нее. И теперь текстура сверху повторяет контур ниже стоящего слоя. Двигаем по своему вкусу. Ну и давайте добавим внизу надпись. Для этого выберем инструмент текст и давайте подпишем наше фото. Шрифт можете выбрать, какой вам понравится. Теперь... Нажмем дважды по крайней стороне слоя с текстом, выберем наложение градиента, жмем по цвету, вместо черного давайте возьмем пипетка из текстуры какой-нибудь темный цвет, а вместо белого какой-нибудь цвет поярче. Вот и все. Такое фото смотрится эффектно, если у выделяемого объекта есть какие-нибудь волосы, локоны, даже борода, если вы делаете мужское фото. Любая волосатость тогда будет смотреться хорошо. Если было полезно, ставьте лайки, если есть вопросы, задавайте в комментариях, отвечу и до встречи в следующем видео.